что вот человек может немножко поломать эту систему, что немножко сделать вот по-другому, и будет хоть немножечко вот такой вот просвет, светлое будущее, для меня лично уже будет много. А там уже как сонал, <с>... по мне это тоже его и, кстати, вот вообще кажется, что на самом деле система-то, она рабочая. Рабочая да, просто она ржавая. И, не туда и, грудная, ее, и да, да. те, кто ее управляет, они как раз и специально палки в колеса в шестеренке вставляют. Ну, как в прошлый раз сказал что что сама... человек, да? Мне нравится Единая Россия. Мне люди в ней не нравятся. Я призываю присоединиться к этому участию, активному участию в выборах. Тем более, что сейчас у нас нет друг, другого, другого способа выражать свою позицию. Уличные акции фактически запрещены. Наших активистов судят за одиночные пикеты. То есть государство само нас выталкивает в, в это пространство, в пространство избирательного процесса. Потому что это единственный способ сказать «нет» нынешней власти. Мы создаем аккаунт. Твой выбор, где будет вся информация о выборах, связывайтесь с администраторами через этот аккаунт, записывайтесь с наблюдателями. Возможно, это наш единственный, последний шанс сделать, заявить о своем несогласии с нынешней политикой. Честные выборы ⁇ это твой выбор.